Ну, потому что во сне уже другой режим работы, э, как бы вот ну, частотный режим работы головного мозга. Это действительно как будто открывает окна в другой мир. И действительно во сне можно видеть то, чего вы никогда не увидите днем. Это как раз фаза, предшествующая открытию сновидения. Если у вас это уже имеется, то вам надо переходить к следующей фазе, когда это не случайно открывается, а тогда, когда вам это необходимо. Ясновидение – это процесс, как бы связанный с нашим сознанием, но в тех областях, которые обычно, традиционно нам не совсем доступны.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 7,8 Гц, в котором мы живем. Это практически спящее сознание. Когда мы начинаем просыпаться, мы уходим или в ритм это области уже приближающейся к ультрафиолетовому спектру, и там у нас просыпается сфера сознания, или мы опускаемся ниже в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 в черно-белое видение или в сверхсознание цветное видение. Любое желание или помысел человека это уже начало процесса. Начало процесса древние обозначали звуком ом, как вибрация изначального сознания. Это звучание идет из сознания человека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 Так что все зависит от вас. Хотите ли вы этого?